вас приветствует международная ассоциация независимых инвесторов в этом видео мы хотим поделиться прибыльной стратегией, достаточно простой который может освоить любой и мы в целом обучаем разным стратегиям если вы еще не определились то пройдите по ссылке и э, заполните анкету мы дадим свои рекомендации так вот стратегия заключается в том что мы работаем на каких-то сильных новостях допустим мы э, по какой-то конкретной компании ждем новости о выходе, скажем, нового товара, либо какие-то, может быть, негативные события случились с этой компанией и ожидаем каких-то новостей. Также э, к этому можно отнести отчетность компании. То есть отчет может двинуть цену акции достаточно хорошо и это нам как раз на руку. Отчетность, тем более, выходит обычно либо по завершении сессии основной на бирже, либо до открытия сессии. И здесь как раз есть пища для размышления и как раз очень быстро сориентироваться и определить, в какую же сторону пойдет цена акции. Допустим, закрылся рынок. Вышла какая-то новость, отчет по компании, и он позитивный. Поэтому мы можем предположить с долей вероятностью процентов 80, что цена акции будет расти. Поэтому мы открываем ордер на премаркете. То есть это сессия до открытия. Биржи, то есть до открытия основной работы биржи есть еще премаркет, на котором тоже можно совершать сделки. И здесь мы покупаем акцию, ну может быть, чуть дороже, чем она была, потому что на премаркете цена может варьироваться и может быть не совсем, скажем, актуально показан на каких-то сервисах. Вот. Но все равно мы выставляем ордер, когда биржа открывается основная, толпа начинает покупать, и на этом движении мы можем заработать. Здесь необходимо быть конечно же в курсе у компьютера и смотреть за ценой как она движется если она пошла вверх и вдруг куда-то уперлась то здесь надо очень быстро продавать получить свои там 30 50 процентов ну и в принципе искать следующую компанию вот. есть конечно риск в том что может можно застрять в так называемая ситуация в компании. И лучше бы застрять в компании, которая не мусорная. Ну, то есть какая-то более-менее надежная компания. Потому что вдруг, мало ли, мы распознали отчет как хороший, а цена вдруг пошла вниз. Тут либо сразу выходить, либо пересидеть. То есть оставить акции, когда они вернутся на этот уровень, тогда и продать. Вот. В зависимости от состояния компании, естественно, и варьируются риски. Ну Давайте ближе к делу. Допустим, самый распространенный вариант новостей – это отчет. И отчет компании можно узнать, какие компании отчитываются, на NASDAQ. Ну вот, я... мне больше понравился вот такой сайт: Earning Whispers. Здесь э, сразу показано, как, как, что ожидается от компании. Ну, то есть, э, прогноз. прогноз компании. Вот, э, такая цифра актуальна будет здесь. Это доход на акцию, это продажи. Так, ну допустим, сегодня, сегодня 25 число, отчитывается 9 компаний, и это классно, потому что чем меньше компаний, меньше, как говорится, работы, но не всегда это позитивно сказывается. Так вот, можно выбрать любую компанию, но чтобы она была более-менее такая стабильная надо все равно посмотреть ее показатели Девять компаний можно вручную просмотреть но это очень много времени займет поэтому здесь кстати очень помогает наш таблиц фундаментального анализа вот. все тикеры я вбил списком для того чтобы сразу все обработать и посмотреть что из себя представляет компании Напомню, что риск есть застрять компании, которая ну, совсем плоха, мусорная и так далее. Мусорная – это рейтинг присваивают иногда рейтинговые агентства аналитические. Поэтому вот такую формулировку взял. Так вот, таблица нам сразу показывает, какие же компании ничего, в которых можно застрять, или компании, которые застревать очень опасно. Так, ну, во-первых, сортируем по баллам. Вот одна из компаний, вот вторая из компаний. Ну, 35 баллов, да, набрала компания, больше половины, и это хорошо. А, проверим. Health Information Service. Ну, какой-то сервис по информационной, по здоровью, да, здравоохранению. Ну, то есть такой трендовый сектор, в принципе, проваливаться не должен. И еще и предполагаемый процент роста такой неплохой. И цифры... Ну, хороши да, прибыль есть а, причем даже на рост прибыли в течение двух лет в течение пяти лет ну скорее всего в течение трех лет растет а, ну, такая неплохая компания да такую можно использовать ну и так вот еще 30 баллов скажем две компании например выберем из всего этого количества так компания занимается так сектор консюмер ну, электроник занимается электроникой так и о неплохой дивиденд даже если застрять дивидендная компания очень неплоха так и цифры ну валовая маржа маловато но и долгов нет и рентабельность высокая так и по его продажам тоже компания ну то есть вот вот две компании по которым можно ориентироваться и ждать отчета так ну что на этом сайте как раз мы можем подождать отчета. компании отчитываются и после этого мы принимаем решение скажем либо купить либо продать в зависимости от того какой будет отчет если положительный то мы покупаем если отрицательный отчет то мы продаем ну, здесь можно глянуть на график, скажем так, загрузим графики. Так, вот графики подгрузились, давайте посмотрим. В принципе, либо туда, либо туда. И туда, и туда. Дорога открыта, и вверх, и вниз. Ну, зависит, наверное, от отчета. Так, здесь пробит максимум слева и откат вниз. Ну, здесь тоже может быть, может быть движение вниз вполне вероятно. Ну, кстати, неплохие два варианта. Это ни в коем случае не рекомендация, это мои рассуждения, поэтому принимайте решение самостоятельно. Мы рассматриваем саму суть стратегии. Так, после этого необходимо зайти к брокеру. Я использую Interactive Broker. Так, вот тикет ордера и вбиваем сюда тикер компании. Лучше поставить лимитный ордер. Так, и... Вот здесь есть как галочка «Разрешить исполнение этого ордера вне биржевой сессии». То есть до начала сессии мы открываем этот ордер, он исполняется. И в течение основной сессии мы либо фиксируем прибыль, либо сопровождаем сделку дальше. То есть может расти один день, может два дня, может там, три дня. Но это уже нужно смотреть и сопровождать сделку. Так, вот такая ситуация. Ну, конечно, можно еще посмотреть сентимент, как новости по этой компании. Если много позитивных новостей, и технически, в принципе, компания готова идти выше, и еще и отчет позитивный, то тогда взлет будет непременным, и можно получить и 100%. То есть это нормальный вариант, нормальная прибыль. Конечно, можно и застрять в акции, но мы ее проверили на фундаментальную надежность, поэтому застрять, в принципе, здесь и можно в этих компаниях. По крайней мере, не страшно. Тут, естественно, очень внимательно нужно читать отчет. ну, Допустим, компания так, Мэйси, отчет у нее был совсем недавно, 19 ноября. И, казалось бы, что ждать от отчета, он будет, там, скажем, плохой, и компания пойдет вниз. И, на самом деле, компания отчиталась об убытках, минус 19, по одной системе отчетности и по другой системе отчетности тоже в минус, продажи тоже в минусе. И по графику, в принципе, все должно идти вниз, но она рванула вверх. Нужно смотреть не только вот такое вот сообщение, да, что там плюс продажи, минус продажи. Вот. Все самое главное содержалось в трансляции. Ну, такой есть телефонный звонок, называется на сайтах аналитических, ну в данном случае Сикин Альфа. И можно здесь почитать, что же конкретно сообщает руководство. Ну а руководство здесь сообщило, что в следующем периоде они готовы к большим свершениям и будут больше продажи, потому как электронный сегмент продаж растет. И мы знаем, если впереди вновь какой-то локдаун или ограничения какие-то, да, то Месси набирает обороты. Если локдауна не будет, то э, люди тоже будут, не, не будут сидеть на месте, а пойдут в торговые центры, ну в данном случае в торговые центры, и продажи тоже увеличатся. То есть в любом случае Месси убедила инвесторов, что будет увеличение продаж, будет увеличение прибыли, но ну, и от этого цена пошла вверх. Вот. Ну, это некоторые тонкости при э, прочтении новостей, э, анализе отчетов, так что используйте. Если у вас до сих пор нет этой таблицы, то проходите по ссылке, э, узнайте условия получения и пользуйтесь. Очень облегчает работу. Это вот, 9 компаний сейчас, а вообще отчитывается там порядка 100-120 компаний. и Быстро отфильтровать и узнать, что это за компания можно при помощи этого инструмента. Надеюсь, что эта информация была вам полезна. Используйте. Удачных сделок и профита.